Всем привет, друзья! Заказал я себе новый видеорегистратор в автомобиль, на этот раз от компании Trend Vision, модель X3. Он довольно-таки компактный, но и в то же время очень функциональный. Есть две главных особенности, которые я для себя отметил. Первое – это то, что он имеет быстросъемные магнитные крепления, что позволит вам быстро снять такие элементы, как GPS-модуль, CPL-фильтр, ну и, конечно, сам видеорегистратор. Второй особенностью является наличие функции Speedcam, что позволит вам избежать штрафов, так как на экране в устройства будет отображаться информация о стационарных камерах, а также возможных засадах на дороге. Ну и давайте, друзья, перейдем к самому видеорегистратору и посмотрим его комплектацию. И первое – это наше основное крепление со сквозным питанием. Устанавливается оно на лобовое стекло с помощью 3 скотча Здесь мы видим размещены магниты, а также контакты для подключения самого видеорегистратора. С этой стороны контакты и магниты для подключения съемного GPS-модуля. С обратной стороны разъем питания. Далее сам съемный GPS-модуль. Выглядит он вот так вот. На лицевой стороне размещен светодиодный индикатор. С этой стороны размещены как раз магниты и контакты для подключения его к основному креплению. С другой стороны разъем microUSB для того, чтобы обновлять базы камер. В комплекте идет специальный провод, с помощью которого мы подключаем наш модуль к компьютеру. Скачиваем с официального сайта Vision последнюю версию баз камер. После подключения модуля к компьютеру у вас автоматически открывается папка с программой, которую вы запускаете. И указываете путь к скачанному файлу баз, который вы как раз загрузили с сайта Trend Vision. После обновления баз вы подключаете данный модуль обратно к видеорегистратору. Далее в комплекте сам видеорегистратор. Но мы его пока отложим в сторону и посмотрим, что еще есть в комплекте. Итак, мы видим карточку с благодарностью о покупке. На обратной стороне указано, что мы можем получить 300 рублей на телефон, если разместим хороший отзыв с 5 звездами на сайте Яндекс.Маркет. Далее имеется подробная инструкция. Провод основного питания на 5 вольт 2,5 ампера. И здесь у нас размещен дополнительный USB разъем. Также, как я и говорил, в комплекте есть вот такой вот короткий Провод microUSB для обновления бас-камер на GPS модуле. Ну и переходим к самому видеорегистратору. На лицевой стороне расположен двухдюймовый IPS-экран с разрешением 240 на 240 пикселей, который полностью покрыт закаленным стеклом. Справа от экрана мы видим две функциональные кнопки, про них я расскажу вам чуть позже. И под дисплеем расположен светодиодный индикатор, который говорит о том, что производится запись. На обратной стороне размещен широкоугольный объектив с шестью стеклянными линзами и углом обзора в 150 градусов. Матрица F37, апертура F2.0. Запись видео в формате Full HD с максимальным разрешением 1080p и 30 кадров в секунду. Также на объективе установлен быстросъемный CPU. Фильтр с возможностью его регулировки. Вообще, друзья, он предназначен для подавления нежелательных бликов, засветов, а также отражений на лобовом стекле. Слева от объектива расположен динамик. На верхней части видеорегистратора располагается разъем для установки microSD-карт объемом до 128 гигабайт. Кстати, я уже установил туда свою карту. Справа – контакты питания. На нижней части имеется кнопка Reset для сброса регистратора на заводские настройки. И, кстати, друзья, здесь установлены супер конденсаторы. Они имеют большое преимущество над обычными аккумуляторами в любую, так сказать, температуру. Что в жару, что в холод. Я считаю, что это огромный плюс. Ну что, давайте приклеим основное крепление к лобовому стеклу. Итак, приклеиваем. Я думаю, что примерно он будет у меня где-то здесь. Так, прижимаем. Кстати, друзья, регулировка регистратора только положение вверх-вниз, а поворачивать вы его не сможете. Ну и давайте собирать поочередно наши модули. Берем GPS. Подключили. Далее регистратор. Подключили. И теперь питания я буду использовать свой который использовал для своего старого регистратора чтобы не подключать новый все запускаем включился довольно таки друзья быстро для того чтобы перейти в настройки нам необходимо однократно нажать нижнюю кнопку это у нас основные настройки также есть вкладка дополнительных настроек и давайте посмотрим так разрешение видео full hd и hd Далее цикл записи в минутах. Одна минута, три минуты, пять минут. Поставим три минуты. VDR. У меня включен. Далее яркость. Ярче, стандартная, темнее. Поставим стандартная. Датчик движения. Включим. Парковочный режим имеется. У меня установлен высокий. Далее, активация микрофона, я его включил. Кстати, когда буду прикладывать видеозаписи, соответственно, и проверим звук. Датчик удара G-сенсор я установил на высокое значение. Штамп GPS, штамп данных и штамп скорости. Это у нас вся информация идет как раз в GPS модуля. Для перехода в дополнительные настройки нам необходимо нажать и удерживать верхнюю кнопку. Все, переходим. На этой вкладке мы увидим настройки Wi-Fi, номерного знака, дата, время, язык и так далее. И так как в регистраторе имеется функция Wi-Fi, есть специальное приложение, называется RoadCam. Я его на телефон уже скачал, чуть позже я покажу его функционал. Вкратце расскажу, что там мы можем а, также настроить видеорегистратор и просматривать и скачивать видеоролики на телефон. Номерной знак мы здесь можем указать номер своего автомобиля. Но я думаю, что мы этот момент пропустим. Пойдем дальше. Дата и время. Язык. Часовой пояс. Дополнительное превышение. Эта настройка дает возможность оповещать вас о превышении скорости. GPS-информер. Это как раз наша функция SpeedCam, которая будет предупреждать вас о стационарных камерах. Естественно, у меня эта функция включена и выключение дисплея. Здесь мы можем настроить время отключения дисплея через одну минуту, через три минуты, либо установить скринсейвер через одну минуту или через три минуты и так далее. Громкость. Мы сейчас слышим, что воспроизводится звук нажатия кнопок. Мы можем либо его отключить, либо настроить громкость. Я поставил на средний, так как будем проверять функцию спидка. Ладно, ставим 6 Частота освещения 50 Гц, 60 Гц Естественно устанавливаем 60 Единица скорости Километры, мили Километры Летнее время это переход Автоматически на летнее и зимнее время Далее кодек Здесь у нас есть два варианта 264 и 265 Оставим конечно же 265 Далее форматирование флеш-карты, сброс на заводские настройки, версия ПО, ну и все возвращаемся обратно на начало Wi-Fi. И давайте я вам сейчас покажу приложение э, на телефоне, которое как раз я установил для данного видеорегистратора. Для того чтобы э, соединиться, э, для того чтобы соединить телефон с регистратором, вам, вам необходимо включить здесь функцию Wi-Fi. Нажимаю включить. Все. На экране теперь отображается имя устройства и пароль. Теперь нам необходимо взять телефон, найти в списке доступных устройств наш видеорегистратор, подсоединиться к нему, указать пароль, который отображается на экране, а дальше переходим в приложение. Приложение называется RoatCam. Я уже подключился. Здесь мы видим название нашего устройства. Нажимаем. Все, перешли на страницу, здесь мы видим запись в реальном времени, мы можем остановить запись, также просмотреть все записанные видеоролики и скачать их. Также мы видим вкладку с экстренными, это как раз у нас неперезаписываемая память, если вдруг какой-то случай происходит, то сюда попадают у нас видеоролики, которые не перезаписываются. Также имеется вкладка с изображениями, можно делать фото. Ну и, конечно, друзья, сами настройки здесь ими управлять намного удобнее. Ну, в целом, про приложение, я думаю, рассказал все. И да, друзья, я хотел вам показать, как работает CPL-фильтр. Для тех, кто не в курсе, он убирает блики и отражения с лобового стекла. Смотрите, я положил на панель коробку от него, и мы видим, что на лобовом стекле имеется отражение. Также мы видим, что на видеорегистраторе тоже эта коробка отображается. И теперь для того, чтобы убрать это отражение, мы берем и начинаем крутить CPL-фильтр в одну из сторон. И мы видим, что отражение исчезает. Оно, конечно, исчезает не полностью, но вот таким вот образом я прокрутил, и практически мы ничего не видим. Если я уберу коробку подальше в сторону то отражение вообще исчезает. И это, друзья, очень удобно, так как с помощью Spell фильтра мы минимизируем все блики и отражения, и на видеозаписи мы сможем более детально рассмотреть какие-то элементы, либо номер впереди идущего автомобиля. Да, друзья, еще одна фишка данного видеорегистратора, про который я говорил в самом начале но не рассказал подробно это сквозное питание смотрите друзья что это такое это то что мы можем данный видеорегистратор запитать а, с любой стороны то есть либо с этой стороны либо с этой то есть у основного крепления у нас есть разъем micro usb для подключения питания и также у gps модуля тоже есть разъем micro usb мы его тоже можем использовать как для подключения питания а также для обновления баз камер на самом модуле gps вот такая вот фишка друзья Проверяем, как работает функция speed Cam. есть, впереди камера на 60, на экране отображается как раз 60, также у меня включена стрелка на TIS, тоже отображается. Сейчас камеру проедем, вот она. Все. Объект пройден, все. Функция спидкам работает, также я проверял в городе и за городом тоже отлично работает. На стационарные камеры она все реагирует, к сожалению, засад пока на дороге не встречал. Так, друзья, пример дневной съемки, а точнее утренней. Записывается звук на встроенный микрофон в регистраторе, можете оценить его качество. Ну и также посмотреть качество самого видео и читаемость номерных знаков на автомобиле. Ну что, друзья, давайте разбираться. Если с качеством при дневной съемке все отлично, то с ночной не все так однозначно. Ну а в целом видеорегистратор отличный, мне понравился. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Также оставлю ссылку на официальный сайт Trend Vision. Ну а на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.